В Казанском университете продолжается реализация программы внутрироссийской академической мобильности студентов КФУ, МГИМО, МИД России. На этот раз гости посетили мастер-класс по искусству Эбру. Все подробности далее. Искусство Эбру, или по-другому техника рисования прямо на поверхности воды, имеет очень древние корни. Но, несмотря на это, техника с тысячелетней историей вдохнула новые вияния в современный восточный мир. Сегодня дизайнеры одежд шьют свои модели уже вот, э, из ткани, которые нарисованы, так скажем, украшены, декорированы этим искусством. А также в каждом доме можно встретить полотна не только э, цветов, деревьев, природы, да, ведь на древнем Востоке нельзя было рисовать человека. То сегодня уже в этом искусстве пишутся картины, где мы можем увидеть силуэты храмов, зданий, людей и конкретно известных ну, каких-то вот знаменитостей. В рамках мастер-класса гости из МГИМО попробовали создать собственную картину. После того, как на воде появились загадочные силуэты из красок, участники мастер-класса перенесли изображение на ткань. Удивительные результаты не смогли не вызвать эмоций. Это ну, что-то такое необычное, очень интересное. И, правда, как нам сказали, один из методов релакса. Вот. и На самом деле, очень большой, эмо... очень большой спектр эмоций испытываешь после такого. Вот. И я думаю, что результатом довольны. Все, кто занимался сегодня этим, на, на этом мастер-классе. Далее гостей ожидает не менее интересный интенсив по исламской экономике и финансам. Гости, к слову, поделились своими впечатлениями о Казанском университете. Эта университетская атмосфера здесь в полной мере раскрывается. И видно, что люди улыбаются друг другу, что люди стараются, устраивают что-то. То есть это не что-то подготовлено для нас, они просто так живут. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.